Ты что, дурак, что ли? Ты что, правда не понимаешь, что ли? Разосрался со своими родственниками. Страх, стресс. Главное заставить тебя плакать. Море фейков. Как поставить заслон и не допустить манипуляций кого-то в отношении себя? Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Всем привет. Сейчас все очень напряжены кто-то уже так разосрался со своими родственниками, что готов их там просто смешать, да, кто-то сидит в ленте целый день, да, и под давлением вот этого каких-то мыслей находится, кто-то вообще перестал на что-то реагировать и ушел в себя. Происходит это все на фоне неопределенности, вообще все изменилось или людям кажется, что изменилось. В общем, давайте разберемся сейчас, как быть в этой ситуации, как не нанести себе травмы, несовместимой жизнью, как не покалечить себя, своих родных, близких, своих детей и так далее, как остаться живым и не просто выжить, ну и перейти, черт побери, к процветанию. Сейчас разберем все по порядку. Первое, о чем хотелось бы поговорить. Любые такие события, как сейчас, это всегда море фейков. В погоне за охватами многие люди сейчас ну, распространяют фейки как способ раскачивать свои каналы информационные в Инстаграме, там, на Ютубе, там, где, в Фейсбуке и так далее. Это такой бизнес, но цена роста вот этого охвата, следующее, люди, когда потребляют эти фейки, люди же не могут отличить зачастую фейк не фейк, и это на людей оказывает огромное влияние. Поэтому смотрите, количество фейков в сети огромное, и оно будет дальше увеличиваться. И задача этого выпуска сделать так, чтобы вы умели отличить фейк. Это не фейк, а чтобы вы сохраняли свой разум в безопасности. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту фотографию. Здесь американский солдат вместе с иранским солдатом. Обратите внимание, что в зависимости от того, какую часть фотографии вам показать, у вас сложится совершенно разное впечатление. Первый совет. Когда вам показали какую-то картинку или видео с эмоциональной подписью, не воспринимайте это как доказательства объективной картинки. Все. Тот, кто спродуцировал этот контент, он хотел произвести на вас впечатление. Видимо, произвел, если вот это вот произведенное впечатление вдруг вас вывело в такое вот какое-то возбужденное состояние, все, вы утрачиваете способность уже думать, анализировать, да, и начинаете вот плыть. Поэтому осторожнее с картинками и с видео, особенно если они сопровождаются эмоциональными подписями. Совет второй артефакты, факты и мнения. Вы же знаете, как отличаются артефакты. Вы можете увидеть, потрогать этот артефакт. Например, если авиасообщение между двумя странами прервано, вы можете получить эту информацию из множества официальных источников, раз, зайти там на авиасейлс или в какие-то там агентства убедиться, что нету билетов на это, Ну то есть убедиться, что вот он, вот он, артефакт есть. Совет третий. Не уделяйте много внимания мнению конкретных людей. Не то, что мнение конкретного человека там, правильное или неправильное. Да нет, просто конкретный человек и его мнение формируются под воздействием там, контекста или обстоятельств, в которых находится этот человек. Он находится в какой-то точке географической. Вот, например, Татьяна Лазарева сейчас находится в центре Киева и постоянно пишет в своем инстаграме, что все тихо, все спокойно. Ну вот мнение конкретного человека. Я по-прежнему нахожусь в городе Киев, в самом центре, не очень далеко от дома правительства, и действительно в том районе, где я нахожусь, все достаточно тихо, бывает иногда воздушная тревога, есть возможность куда-то спуститься в укрытие. Некоторые просто меня обвиняют в том, что я вру, и на самом деле Киев обстреливают. Да, в каких-то дальних районах это уже происходит. Там, где нахожусь я, все достаточно спокойно. Поэтому осторожнее с мнениями людей. Мнение человека формируется ну, как бы из его точки, а эта точка ограничена. Ну, мы же не боги, чтобы владеть всем. Поэтому осторожнее с мнениями. Помните всегда о том, что артефакты и факты – лучшие источники доказательств о том, что на самом деле происходит. А мнения людей могут быть очень разными как распознать манипуляции, которые против вас сейчас применяются. Вот прямо в этот момент. Первое — давление на эмоции. Главное — заставить тебя плакать или радоваться, или что-то, чтобы ты сорвался вот этой эмоциональной пике. Если ты срываешься в эмоциональной пике, страх, стресс или наоборот радость или что, вот любое эмоциональное вот, крайнее состояние, аларм, Внимание, внимание, внимание. В этот момент утрачивается ну, возможность анализировать факты, артефакты и так далее. Все, дальше тебя запихивают кучу каких-то вот мнений для того, чтобы у тебя внутри, в душе, в сердце разгорелся огромный костер эмоций. Второе, вы постоянно в свой стакан заливаете информацию от одного источника или от источников, который представляет одну сторону ну, в конфликте. Вот вы слушаете, например, CNN и другие западные там СМИ, что они говорят, там, знаю, о конфликте в Африке. Но при этом, если бы вы пошли и в Африке бы нашли местные телеканалы, там, что они говорят, или китайцев послушали про это, у вас было бы семейство ну очень сильно отличающихся мнений и куча других фактов, вдруг вы бы узнали, но вы ж туда не идете. И пункт третий. Вам дают очень простой вывод. Ну, не вывод, который вы сделали, а вам предлагают вывод, который вы с радостью захватываете. Вот знаете, когда очень простой вывод, это всегда манипуляция. Помимо крупных пабликов, где сейчас зомбирование людей идет, раньше только на телеке это было, а сейчас крупных пабликов в любом, зомбирование идет по полной программе. Слушайте, вот эта взаимная обработка идет людей и, в ну, быту. Ну, люди встречаются, люди общаются, там, в семье, друзья, товарищи и так далее. Поговорим сейчас об этом если вы в этих отношениях вдруг слышите в отношении себя следующее, ты чё, дурак, что ли? Ты чё, дура, что ли? Ты чё, правда не понимаешь, что ли? Вы чувствуете, да, такое давление, да? Почему так делают люди? Ну, две причины. Либо сознательная манипуляция, потому что аргументы слабые, да, поэтому аргумент, ты чё, дурак, что ли, да, он становится, ну, как бы, э, видимо, более уместный, да, чем какая-то там логическая аргументация. Вот. Это осознанная манипуляция. Либо им просто страшно, что у них нету весомых аргументов, и они тут же переходят к более весомому такому, доминации. Второе, вас пытаются обвинить в том, чего вы не делали. Например, обвинить в войне, или в бездействии, или вызвать у вас чувство вины, то есть подвесить вас вот на эту эмоцию. Третье, вам начинают откровенно угрожать, просто угрожать, всем чем угодно, да? физической расправы, там, давлением на вас каким-то там, ну, должностным там и так далее, угрозами на ваших детей вас начинают пугать. Это предтеча манипуляции, она все уже случилось. Ребята, уходите из этого состояния, жесткий блок, никогда не вступайте в такие перепалки с теми, кто вас пытается запугать те, кто вас запугивают, они манипулируют вами. Осознанно или неосознанно, мы не разбираем это, мы делаем этот выпуск для вас, чтобы вы были в безопасности. А сейчас самая главная часть этого выпуска. Как поставить заслон и не допустить манипуляции кого-то в отношении себя? Итак, первое, попытка пересмотреть все информационные источники и что-то там сложить, кончится неудачей, поэтому возьмите несколько информационных источников, не зашкварных, да, присоединитесь к ним и смотрите только их, всю вот эту ленту пытаться там проверить, вот ну, не надо, просто умрете погибнуть и будете испытывать постоянный стресс и давление. Несколько не зашкварных источников, это раз. Второе, просто поставьте физическое ограничение времени, которое вы ну, занимаетесь получением какой-то информации, сбором там, вот, ну, время просмотра, там телека, ютуба, лент разных. Ну, физически поставьте себе будильник. Там. Ну, я знаю, что все равно это будет много достаточно. Ну, там, не знаю. но ну, ограничьте это время, там, Два часа в день. Просто некоторые там сидят 14 часов в день. Поэтому, ну, давайте так. Ну, два часа в день, вот, достаточно. Третье. Не бросайте дела, которые вы делали до вот этих всех катаклизмов ходили фитнес, продолжайте ходить. Там, дела по дому, семья, там, взаимодействие там, с друзьями, ну, где уж там, если токсичности совсем нет, где токсичность, ну, прервите. Ну, то есть продолжите в основном дела, более того, добавьте, может быть, добавьте интенсивность. Дело в том, что большее количество дел, которые вы будете сейчас делать, оно займет вашу жизненную энергию от того, что вы будете просиживать в соцсетях, а про это я уже сказал на пункте номер два. Четвертое окружите себя людьми, у которых есть умение держать разум в чистоте. Проводите время с ними, пейте чай, разговаривайте, гуляйте вместе и так далее. Уменьшите количество людей в своем окружении, которые как губка впитывают все и распространяют ну, какие-то мнения, вот это, сильная эмоциональная окрашенность. Как бы жизнь продолжается, вот найдите таких людей и реально будьте с ними. Пятое, не рвите отношения с близкими людьми. Катаклизмы пройдут, страсти улягутся. Не надо посылать маму там, нахрен. Не надо сестрой рвать отношения там, с братом и так далее. Ну, не надо. Если очень токсично, ну, уменьшите взаимодействовать и так далее. Слушайте, семья и семья, и притормозить, чтобы самим держать разум в чистоте да, но не разрушать. Итак, еще раз, в этом выпуске я сказал, как распознать манипуляцию а распознав, какие действия следует делать, чтобы защитить свой разум. И помните, каждый человек — это оккупант своего тела, ума и сердца. Мы оккупировали наше тело, ум и сердце, и от того, как мы используем наше тело, ум и сердце, так мы себя и будем чувствовать. То с нами в жизни и случится. Я сделал этот выпуск для того, чтобы ваш пользовательский интерфейс доступа к вашему телу, уму и сердцу был исправен чтобы ваш пользовательский интерфейс не был захвачен ВВ. Если вы допустили, что ваш пользовательский интерфейс захвачен ВВ внутренними врагами или вот такими вот штуками, и вы его не контролируете, вы утратили контроль, смотрите, конечно, тогда вы будете себя чувствовать хреново и наносить травмы, несовместимые жизни, поэтому не допускайте, чтобы ваш пользовательский интерфейс был захвачен ВВ. Внутренние враги поселяются в нас и используют нас же самих против себя же. Напишите мне, кому помог этот выпуск. Я буду следующие выпуски делать для того, чтобы повысить вашу способность использовать свое тело, ум и сердце для себя. Мы точно справимся, мы точно переживем эти невзгоды, мы точно перейдем из режима выживания к режиму процветания, мы сделаем это вместе. Жду вас на следующих выпусках. Я в огне!